Он имеет одну интересную характеристику — он не любит говорить сам о себе. Он не делает себя первостепенным объектом нашего внимания. Я усиленно старался познать Духа Святого, копаясь в целых томах, написанных о нем уважаемыми авторами. Некоторые из этих книг очень глубоки и часто трудны для понимания книги о его природе и личности. Они все очень интересные, но не всегда назидательные потому что вы можете понять только то о Духе Святом, что Он сам откроет вам, но Он не хочет говорить сам о себе. Я старался углубиться в значение имен Духа Святого, Защитник, Хадатай, пытаясь извлечь из этого, кем же Он является, но в конце концов я понял, что мы христиане и не должны понимать Личность Духа Святого, потому что Он не хочет говорить нам тайны о самом себе». Все, что мы должны знать о Нем, это то, что Он есть одна из Личностей Божества, Сам Дух Христа, посланный на эту землю жить в нас, верующих в Него, и Его глаза всегда направлены на Христа. Вы видите, что Дух Святой не хочет, чтобы мы знали что-нибудь больше о Нем, как только Его миссию. И эта миссия есть привести нас ко Христу и хранить нас в чистоте и святости. Он всегда в действии, открывая Христа, Нашим сердцам и радуясь нами, когда мы стараемся познать цель Его сошествия. Иисус сказал: Когда же придет Он Дух Истины, то наставит нас на всякую истину, и также не оставлю вас сиротами, приду к вам. Когда Иисус говорил это, Он стоял перед Своими учениками на горе Елион, Он собрал избранных Своих в последний момент перед тем, как Он был взят на небо, и настолько они были опечалены и огорчены этим, Единственный источник утешения отнимался от них. Иисус был их руководителем и учителем, их радостью, миром, надеждой и любовью, и сейчас Он физически оставлял их, и я уверен, что они думали, кто будет направлять нас. Кому мы пойдем теперь, чтобы найти глагол вечной жизни? Он был Богом во плоти и теперь оставляет нас. Он сказал нам идти в мир и проповедовать Евангелие во имя Его, но откуда придет сила и власть? Мы знали только Его, и мы построили весь наш мир вокруг Него. И Иисус читал их мысли, и Он знал, что они идут навстречу трудностям, лишениям, преследованиям, потере всех земных благ, выдаче их властям и даже пыткам ради Его имени. Я сомневаюсь, что многие или даже кто-нибудь из Его учеников действительно слышали или поняли Бессмертные слова Иисуса. «Я не оставлю вас ротами, Приду к вам». Он хотел этим сказать. «Я никогда не отдам вас в руки сатаны. Я никогда не дам вам бороться в одиночку. Я знаю, что ожидает вас. Но я знаю и чудесный Божий план для вас. Если бы вы знали и понимали его, ваши сердца возрадовались бы, вы прыгали бы от радости, потому что я иду к моему Отцу». как написано. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Иисус говорит им, «Я оставляю вас, как Бога-человек во плоти, и я вернусь к вам в Духе». И действительно, Дух Святой в сущности и есть Дух Христов. Вы можете спросить, «Разве Дух Святой не послан ко всему человечеству?» Разве Писание не говорит, что он изольется в последние дни на всякую плоть? Да, он послан в мир грешнику с одной целью, как обличитель, и он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Первое. Он обличит о грехе. О грехе, что не верует в меня. Дух Святой открывает, что весь грех основывается на одном основании – неверии. Это просто обозначает неверие в силу крови Иисуса Христа спасать и освобождать от греха. Второе. Он обличит о правде. О правде, что «Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». Когда Иисус смотрел на Своих учеников, Он говорил, «Вы, которые видите Меня, восходящего на небеса, будете свидетелями Моей праведности, потому что Бог не восхитит грешного человека». «Дух Святой через вас будет говорить миру, вы называли его обманщиком и злословили его. Но сейчас что вы скажете на то, что он был взят в славе к Отцу?» Третье. Он обличит о суде. О суде же, что князь этого мира осужден. Дух Святой свидетельствует миру, что настала свобода для всех людей, потому что Иисус Христос осудил и обезоружил сатану на кресте». Но даже если сейчас Дух Святой злит на всех людей таким образом, все же Он не живет и не пребывает во всем мире. В настоящее время Он живет только в тех, кто действительно родился свыше, кто ходит по вере в совершенное на кресте, и Он хочет сделать себе вполне понятным и в них, и для них. Дух Святой не был послан к нам как пассивное слабое влияние. Многие христиане представляют Его как какой-то сладкий невинный туман, обволакивающий землю, успокаивающий божественный эфир, который наполняет их жизнь. Некоторые верят, что все, что они должны сделать, это просто вдохнуть его в себя. Нет, Дух Святой – это личность со всей индивидуальностью. Он также реален в духе, как вы воплоти. Он имеет разум, глаза, уши, чувства. Вы не можете представить его в человеческом виде, но он слышит. И говорит, «Если бы Иисус вдруг появился около вас, ходя с вами, говорил бы с вами, имели бы вы к Нему какие-нибудь вопросы или просьбы? И излили бы вы перед Ним все свое сердце и рассказали бы вы все, что происходит с вами? Безусловно. Да, это так. И Бог послал Духа Святого к нам на землю, чтобы быть такой личностью для нас. Я недавно сказал Духу Святому». Я читал о жизни учеников, что ты ясно говорил к ним. «Дух Святой, если ты когда-нибудь говорил, хоть кому-нибудь после креста, тогда говори со мной тоже». И он ответил мне, «Я буду говорить, Давид, если ты осознаешь, насколько я близок лично к тебе». Когда я готовил эту проповедь, печальная правда открылась моему сердцу. Мы верим, что Дух Святой послан в мир» но нам так трудно поверить, что Он послан к нам лично, каждому отдельно, чтобы мы могли сказать «Он Мой». Когда Дух Святой входит в наши сердца, Он делает наши отношения с Богом и Отцом Иисусом близкими. Дух Святой упрощает наши отношения с Богом, Отцом и Иисусом. Он тот, кто учит нас говорить «Авва Отче». Эта фраза относится к к обычаям библейских дней относительно усыновления ребенка. Пока бумаги на усыновлении не были подписаны и заверены усыновителем, ребенок мог видеть его только как отца. Он не имел права называть его «Авва», то есть «мой». Как только бумаги были подписаны и заверены, воспитатель или опекун ребенка представлял его усыновителю, и ребенок в первый раз мог сказать «Авва, отче». Когда отец обнимал его, малыш восклицал, «Мой отец!» Он теперь не просто отец, он мой отец. Это и есть работа и служение Духа Святого. Он дает вам познание о Христе. Он представляет вас Отцу, и Он постоянно напоминает вам, «Я запечатлел на бумаге, ты больше не сирота, ты законный Сын Божий, ты имеешь очень...» любви обильного, богатого и сильного Отца. Обними его, зови его «Мой Отец!» Я пришел тебе показать, насколько ты любим твоим Отцом. Подумайте о тех миллионах, которые идут в ад каждый день. Но Бог избрал вас. И не только избрал, но и усыновил. Он подписал и запечатлел бумаги Духом Святым, так что вы можете называть Отца Своим «Авва отче. Вы теперь можете взывать к Богу «Мой Отец». Это восклицание должно быть с великой радостью и благодарением. Дух Святой буквально взывает в нас. Ты — наследник, наследник всего того, что Иисус приобрел своей смертью. И какое наследие ты имеешь, потому что твой Отец является самым богатым в мире. Не стесняйся его. Он не сердится на тебя. Не будь как сирота, который окружен нищетой и лишен радости и духовной победы. Ты не покинут, так что наслаждайся им. Он — твой Отец. Иисус — твой Господь, твой брат, твой друг, твой жених. Иисус говорит, «Я тоже был послан лично для тебя, руководить, защищать и беречь тебя. Я...» Твой, я живу в твоем сердце, я хочу быть близок к тебе. Мы должны ходить и говорить вместе с тобой. Возлюбленные, я заметил, что я больше не вхожу в свою молитвенную комнату, чувствуя себя осужденным, потому что я познал это. Я знаю, что мои грехи омыты кровью. Я знаю, что Дух Святой дал мне силу ходить в Его святости и праведности. И я могу войти в Его присутствие и сказать «Дух Святой, я знаю». Ты наполняешь меня своим миром, но Ты также и мой. Я хочу, чтобы Ты был в моем сердце всегда. Ты живешь во мне. Иисус умер за меня. Он умер за весь мир, но Он также лично мой Спаситель. Потому что вы не приняли духа рабства, как написано, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи, наследники Божьи, сонаследники же Христу». Видите ли вы ваши документы на усыновление? Вот они прямо перед вами, в вашей Библии, и Дух Святой является той печатью, которая говорит «Ты усыновлен Небесным Отцом». Дух Святой был послан к нам с миссией любви». Миссия Духа Святого заключается в том, чтобы утешать невесту Христа в отсутствии жениха и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Утешитель — Дух Святой, когда же придет Утешитель и так далее, что написано в Евангелии от Иоанна. Утешитель значит тот, кто утешает во время боли или горя, тот, кто облегчает боль и страдания, приносит покой, укрепляет, и ободряет. Но мне больше всего нравится определение этого слова на греческом языке: тот, кто укладывает тебя в теплую постель безопасности. Во время холодных, темных ночей для вашей души, Он уложит вас в мягкую постель своего утешения, утешая вас своей нежной рукой. Один из переводов Библии говорит, что Божья любовь излилась внутрь наших сердец то есть в каждый уголок и щелочку нашего существа. Это значит, что когда вы в трудностях, когда приходят преследования, когда вы не знаете, куда повернуть в самые трудные моменты вашей жизни, остановитесь, поговорите с Духом Святым, который внутри вас, спросите Его, что ты хочешь сказать мне об этом, в этот сложный момент, или вы думаете, что Он будет находиться рядом и ничего не делать». Что Он будет пассивно смотреть, когда вы терзаетесь, в то время как Он есть Тот, Который заботился о вас, когда вы формировались еще в утробе Матери? Нет, в такие моменты Он скажет вам, «Приди и прими побольше Божьей любви. Дух Святой постоянно изливает любовь Отца в наше сердце. Примите ли вы ее?» Это будет абсолютным оскорблением Духа Святого, если вы продолжаете жить день за днем, год за годом, как бессильный немощный сирота. Это страшное неверие. Остановиться и быть боязливым и заботящимся о завтрашнем дне, волнуясь, как будто бы Дух Святой, который в вас находится где-то далеко в путешествии и не имеет никакого отношения к вашим нуждам. Нет». Дух Святой никогда не путешествует. Он пришел обитать в вас. Он приносит утешение в ваших искушениях и говорит громко и отчетливо во время вашего испытания. Не стыдись твоих испытаний и искушений. Поднимайся. Бог вырабатывает терпение в тебе. И Он любит тебя во время твоей боли. Дух Святой утешает нас еще одним чудесным путем. Он шепчет нам. В крайнем случае, твои чемоданы упакованы. Ты — наследник и находишься здесь, на земле, недолгое время. Зачем тебе переживать все это? Ты скоро оставишь все эти трудности, и все это будет позади. Итак, радуйся, ты имеешь место, приготовленное в славе. Ты имеешь встречу с женихом и вечную цель. Я здесь для того, чтобы ты пошел туда. Дух Святой наполнит вас знанием, что Бог любит вас. Это есть то, в чем многие верующие к сожалению, не доверяет Богу. Они желают быть обличаемыми в грехе и неудачах снова и снова, но они не позволяют Духу Святому наполнить их любовью Отца. Законник любит жить только под обличением и осуждением. Он не смог никогда понять любовь Божью и позволить Духу Святому послужить этой любовью его душе, его сердцу. Он не понимает, что это значит — любовь. Он принимает только обличение и не позволяет Духу Святому окунуть его в любовь Божью, в эту реку. Результатом этого является то, что он никогда не чувствует себя любимым. И он живет под постоянным гнетом, стараясь доказать свою любовь к Господу. Мы в своей церкви учим, что праведный человек, кто по-настоящему любит Иисуса Христа, любит обличение. Он учится приглашать Духа Святого, чтобы он раскрывал все тайные места греха и неверия в его сердце, потому что чем больше он это делает, тем счастливее и свободнее он делается. Однако у многих христиан существует такое отношение «продолжай судить меня, Господи, обличай меня и наказывай». Это не то же самое, что и истинное осуждение себя. К примеру, я это вижу во многих ответах на мои печатные проповеди. Когда я пишу проповедь, гремящую судом, я получаю множество положительных отзывов. Но когда я пишу о милости и любви Иисуса, я получаю письма, заявляющие «Вы уже не проповедуете больше истину». Тем самым эти люди говорят «Если ты не обличаешь, тогда то, что ты говоришь, не может быть Евангелием». Такие верующие никогда не познавали величайшую миссию любви Духа Святого. Моя дочь Бонни, которая замужем и имеет двух детей, сейчас находится в большом испытании. Она борется с раком с помощью Духа Святого. Вероятно, не было более горестного момента в нашей жизни, чем теперь, когда я вижу ее страдания. И в этом состоянии она мне сказала, «Папа, я всегда доставляла тебе много переживаний, не правда ли? Я никогда не была такой...» Дочерью, какой должна была быть, я принесла тебе столько много боли. Как она не права. Это неправда была вообще. Я никогда не замечал этого, когда я растил ее. Я видел в ней только хорошее и одну только любовь. Она всегда была особенной, никогда не разочаровывалась. Очень многие дети Божии чувствуют себя подобно моей дочери. Они чувствуют себя как... Ребенок, который никогда не может угодить своему отцу, от этого постоянно они падают и терпят неудачи. Как это больно Богу, если вы чувствуете себя таким, это является оскорблением Духа Святого, потому что вы видите, что частью Его работы на земле является утешать ваше сердце. Он утешает вас сознанием того, что вы любимы, что вы усыновлены и что Он с вами во время трудностей и проблем. Вот где вы должны научиться ходить в Духе, но не по чувствам. Я писал в моей последней проповеди, что хождение в Духе обозначает позволение Духу Святому делать в нас то, для чего Он был послан. И это значит также позв позволить Ему наполнить ваше сердце сейчас любовью Божьей, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Может быть, вы... Обкраданы в любви Божией по причине законничества. Вы ходите в церковь и сидите скованными страхом, потому что, как моя дочь Бонни, вы думаете, что у вас грязные руки, и вообще вы, как черные овца, и вы не можете сказать, мой Отец, а в Отче. Господь может освободить вас от этого сегодня, сейчас. Дух Святой не пришел судить вас, Он пришел обличить и судить мир. Он пришел показать вам, что вы усыновлены отцом и нежно им любимы. Дух Святой скажет вам прямо сейчас, прямо сегодня, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Исаи сказал, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Исаия Писал упрямому народу Божьему, который, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Скажите мне, как долго будет учитель терпеть упрямого, непослушного ученика, который не хочет подчиниться инструкциям? Как долго будет терпелив советник с тем, кто отказывается от совета? Не очень долго. Но пророк Исаия берет один из наивысших примеров любви, возможной в человечестве — любви матери к ее ребенку, и показывает вам частицу той любви, какую имеет наш отец к нам. Я видел в Нью-Йоркских газетах много снимков матери, которая идет на суд рядом со своим осужденным сыном. Она преданно сидит там, переживая за него. Она слышит доказательства против него, и она плачет. Она находится там, когда он встает, чтобы выслушать приговор. И когда его уводят, и он поворачивается, чтобы попрощаться, она посылает ему поцелуй и плачет, так как его забирает в тюрьму. Но она никогда не оставляет его. Одна мать в нашей церкви навещает своего сына в областной тюрьме. Это занимает у нее целый день. Она садится в автобус едет несколько часов, чтобы на короткое время иметь с ним свидание. Такая мать посмотрит на своего сына в помятой форме, увидит мучения и переживания в его глазах, и каждое свидание она будет понемногу умирать внутри себя. Но она никогда не оставит его. Он остается ее сыном. Дорогой верующий, это и есть та любовь, которую Дух Святой хочет открыть вам. Он утешает нас, говоря нам, «Однажды ты сказал, что отдаешь все Иисусу. Ты отдал Ему свою любовь, и Он любит тебя. И теперь не кто-то, но Я буду вести тебя. Я был послан им сделать работу, и Я буду ее делать». На этой земле не существует настоящего утешения, кроме того, которое дает Дух Святой. Люди бегут к советникам, психологам, друзьям, священникам, обращаются к книгам, кассетам, лекциям, семинарам, сессиям. Но сколько утешения они не получают. Недостаточно даже, чтобы добраться домой. Это все напрасно. Боль возвращается обратно. Нет, мир ничего не может дать страдающей душе. Как написано, мир его не познал. Вот почему вы нуждаетесь в пребывании Духа Святого в вас. Только Он может уложить вас в теплую постель и наполнить ваше сердце совершенным миром. Только Он может действительно утешить вас во время печали и скорби. Он есть Тот, Кто уверяет вас. Это утешение не есть временное, но вечное. Вы будете утешены навсегда в вечности. Просили ли вы когда-нибудь о пребывании в вас Духа Святого? Тогда не ищите знамений. Только возжаждайте больше Иисуса. Просто скажите «Иисус, приди и вселись в мое сердце». Дух Святой, приди и владей мною. Будь моим утешителем, будь моим путеводителем. Попросите с верою, упованием и верьте, что Бог, ваш обильный Небесный Отец, не даст вам камень, когда вы попросите хлеба, он пошлет вам утешителя.